Спасибо нашему Господу. Мы рады видеть, кого давно не было. Маша с Наташей с возвращением. Маша, ты вообще счастливая такая. Мама уехала. Пока тебя не было, сын принял водное крещение. Поменялся. Вообще новый человек. Вот что такое церковь. Да? Мама может спокойно уехать. Да, Илья, слава Богу. Илья, принесешь несколько чашек воды, хорошо? послушный стал бога любит вообще родители уважает слава богу у нас новые люди да пожалуйста встаньте пожалуйста кто первый раз пришел вы первый раз тоже да нет вы были да кто первый раз давайте мы поприветствуем у нас это томас и оля а давайте мы вам сразу и дадим здрасте Ой, боже мой, какие красивые, ну вообще. Ну вы посмотрите, Здравейте, да колку, слева, хубавица. справа, какие красивые вообще. Хубави. Что? <свят> а, все, простите, этот перевод, я понял. Да. Всем привет. Здравейте, на всички. Да, Все красивые. Всички все красивые. Да. Меня зовут Томас, Разум мою Томас. жену Оля. И моя жена Мы приехали о, из Петербурга Ога. в Болгарию с мессией. И с, с, от молимся за болгар молимся за, молимся за русских молимся за, за украинцев молимся за, за белорусов молимся. за белорусите. за весь мир в общем. За целый свят. Да. А, чувствую что есть на этой церкви помазание иисуса навина и все, читаем, церковь на Иисус Навин. а он ходил с моисеем кто, ходил с кто знает Кое знает из этого Моисей видел, Моисей видел много чудес. А Иисус Навин, он видел не только чудеса, Иисус Навин не само чудеса -то. но он ввел народ Божий, То и ввел Божий народ. в обетованную землю. И, на вас помазание не просто видеть чудеса на этой земле, а войти дальше, чем Моисей вошел. А да, под, э, по, да минал, Моисей. А, не просто ходить Божьими да путями, вердите но принести много плода. Донес, много Иисус Навин был человеком, который сказал солнцу остановиться. Навин человек, который сказал на солнце, да И на вас будет то же самое помазание, вы будете говорить. Э... что-то помазание, вы вы будете исповедовать невероятные вещи, что видеть воскресение людей. Лица, что вы что вы будете видеть, хорока. как люди спасаются там, куда вы приходите. Что вы видите, как что, что спасся, вот, ты И люди будут спрашивать, как это? Откуда? И вы будете говорить, это Иисус. Во имя Иисуса Христа. Имя Туна, Иисус Христос. Аминь. Аминь. Аминь. Да, небольшое такое слово. Спасибо. Спасибо. Принимаем, слово. принимаем это, обетование. это обетование. Да, у нас, знаете, у нас сегодня будет много вс... ой, много вообще слова, много свидетельств. Не, Я уже могу в предвкушении. Слова, у нас вот брат Женя, он как-то был у нас проповедью. Кто помнит его проповедь? Он, он, р... он редко при... приезжает, но, но метко говорит, пойдем, Жень. Проповедь была а, «Ешь, как царь, стой, как царь, ходи, как царь». Ну, короче, мы все теперь едим, как цари, ходим, как цари, поем. Ну, мы учимся этому. Знаете, он после твоей проповеди 20 килограмм набрал. Ну, кто как понимает. Я знаете, мы сейчас, я попросила Женю потом он помолится за детей, но у него есть классное свидетельство для родителей, особенно для отцов. Поэтому вот да, хотела отцы здесь, да, отлично. Прям позовите, если нет пап, позовите сюда. Пап, будет слово для них. Ой, я вот люблю такие свидетельства. Сейчас прям за эти дыхания. Спасибо. Благодаря. А, с контекста вырывать нельзя. Не может взимать да, у контекст? Если мы говорим, что нужно ходить как царь. говорим, что треба коту царь. Сидеть как царь. Да сидите как да, коту И Есть как царь. Да едите как царь. Рома нынада взял последнее. Рома и взял самую последнюю, то то то я я у царь. Нужно и ходить еще. Треба да ходи, что ты. Спорт это вообще класс. Треба да спортуваш, твоё много хубаво да спортуваш. А, да, меня зовут Евгений. Евгений. И а, в моей жизни очень много есть свидетельств. Мой живот много И хочу поделиться последним. Да последним а, Над которым я работаю и очень много думаю. Врху, много мисля, Это отцовство. Твое баштинство. У меня есть дети. Имам деца. И Я хочу быть хорошим отцом. Искам, да съм добър башта. А, У меня есть отец. Имам башта. Он хороший отец. Той добър башта. А, но есть кое-какие вещи которые я просто не получил от него и несколько лет назад я поймал себя на мысли что я ни разу от отца не слышал сын чего баштаси я люблю тебя сын я говорю своим детям об этом, когда мы уверовали, ми, я, я стал учиться говорить своим детям, что я их люблю. Суча, си, Но знаете, когда я не, не был восполнен моим отцом, бях исполнен с во мне очень много зародилось различных комплексов, и имах различных комплексов внутри в себе. которые впоследствии привели к определенным негативным плодам, скажем. и от тех все получиха негативные плоды, и без э, всякого желания хотения и без желания э, я это начал передавать своим детям. И за по пошла, запова до продавал на лица оси э, и однажды бог обратил мою мой взгляд на один из стихов в библии и э, в одной бог мне убранул внимание на один стих от библии это в малахе где говорится Малахия. и обратит это сказываются се убраны да uh, сердца отцов к детям, сердца на бащите към децата, и сердца детей к отцам и Uh, второе вот это последнее да обратят, сына, обратят сердца сыновей к отцам и твое последнее что ты убираешь на сыновей к компешти И тво много мне дуко много мне дукошно это твое место и я понял что это для меня сигнал и я с разбрачу, что это сигнал за меня uh, настроиться с отцом вот эти вот uh, духовные отношения и да имам духовные отношения с сбашта uh, я позвонил ему упади к сыну ну мы разговариваем часто много говорим. говорили ни о чем. Но без, без Как дела? Как все? Как как, как машина? Как экватор? Дали, не Дали в Ни Не о чем. И в конце разговора, И в разговора? Я сосредоточил его внимание на себе. Внимание ну, на себе. Сказал ему папа. Он посмотрел на меня. И, каза, Какво? и я ему говорю, я люблю тебя очень сильно. И я ему ты много силно. Для меня это было первый раз, сказал, и и первый раз, когда я сказал, что я его люблю. И мне было где-то 42. Бях на 42 години. Я понимаю, сколько это потери на времени. И да. и разберем, Но я не ожидал эту реакцию. Не реакция. Он выронил телефон с руки. Телефон от и, и все на этом разговор закончился. И разговор. И для меня это был стресс, конечно. И стресс. Я потом на следующий через какое-то время опять ему звоню. Господь мне говорит продолжай. И продолжай. Поговорили опять. И на край ему говорю па, я тебя сильно люблю. И в край ему сказал тати много ты Телефон в этот раз не выпал. то есть по телефону не я паднул. Но я увидел, как он начал отводить телефон, просто чтобы мы не видели друг друга. И то есть началась такая, когда удаличала телефон, когда не видим один друга. Была пауза. И Маши пауза. Секунды какие-то. Несколько и, секунд. И все, на этом разговор опять встал. И разговор распрям. Окей, okay, до свидания. Чао. Я звоню третий раз. Убажаюсь, и третий под уже они с мамой вдвоем сидят и вещи с... и баштами и майка мама телефон держит вече майками держит телефона я думаю что просто ну господь знаете когда что-то начинает происходить ну господь он, он, он всему сопутствует что и поговорили мы Да, мы какие-то вещи затронули. и уже в конце разговора я опять говорю папа и в крайний разговор сказал, ты? Да. да. Я говорю, сильно тебя люблю. Я сказал, ты И так как телефон держала мама. <свят> и телефона, и, и телефона держа, и держа майками. Он начал отходить в сторону. То есть, я пошла на себя на стороне. И до мамы дошло такое возмущение. И майками со возмути. И говорит, я не поняла. <свят> а, <с нами> <свят> а ты чего его не любишь, А ты не голя убитешь? и услышал там где-то ну просто такое уже как голосовое и я тоже я слышу мама малку долечим ну пищи ну только слышу ну все приклю... закончили разговор как приключих разговора и знаете я задумался я тоже а что тоже я все а слышу как во слышу вот я тоже можно многие вещи да подразумеваются <соединя> может а слышу другая вещь там может я ожидаю другого а <соединя> с я хочу чтобы услышать и я тебя тоже сын люблю иском то чье Обичам те сины, също. Два года прошло. И гудини. Я постоянно это делал. И постоянно това. И Я не сдавался в этом. Ас не И в один момент поймал его просто за рулем, когда он ехал. И один момент, ас Разговаривали опять о каких-то вещах. И он уже повъехал, выходил с машины. Ты излезал Я понимал, что уже разговор все у нас сейчас закончится. Разберем, что разговор сейчас ты совершишь, что-то ты трябва да утираешь. Я ему говорю, сильно тебя люблю. Я сказал, да, ты много сильно тебя обичу. Он выходит из машины и говорит, и а, я тоже тебя сильно люблю. И ты сказал, я аз тебя обичам много сильно. Здесь я чуть телефон не выражу. И только аз вечер я щеку, да испусно телефону си. Но удержал. Но аз го удержах. Для меня это была сильная победа. И за меня это беше сильная победа знаете иногда, иногда просто мы смотрим на вещи По не, штата, не, понимая, не понимая причины да ты тем летом Бог благословил всю нашу семью, мы ездили в Казахстан. За 11 лет мы не были всей семьей. И 11 лет в Казахстан. И когда мы выехали с ним на рыбалку, и сидели вдвоем, я ему задал вопрос. И я говорю, слушай. Твой отец, когда говорил тебе, что он тебя любит? А баштайте некого позволить лететь И отец опустил голову, да? Баштами скуняк Сказал мне никогда. И сказал не, никуга. Знаете, что я тогда понял? Тугава разбрав? Почему поведение моего отца было такое ко мне? За что Баштами имел такого поведения ко мне? Просто, ну, хочу вас ободрить. Иском довел что э, есть очень много способов сегодня построить ну свои взаимоотношения с родителями. Има различные значения, да отношения с родителями, иногда приходится говорить с людьми у кого уже нет родителей говоря скорочин ну но ну, опять же есть есть возможность да есть есть разные способы как можно исцелиться от и тебе самому сам до для за твой сердце а, потому что когда этот груз на тебя падает а, я увидел что в моих детях начали большие изменения и видях цадаси. они стали очень сильно и ревностно обращаться к богу даже когда мы ехали сюда сейчас, Куда я хотел, чтобы наш сын был здесь. И, но он не приехал по причине, потому что у них очень важное молодежное собрание, где но, они будут решать какую-то конференцию. Не тук, има много конференция за молодежи. И конечно он мне сказал, папа, если ты мне скажешь, я поеду. Но я бы хотел быть на ней но азбикиско до да саммитации конференции. И я, увар, я как э, проявил уважение к его решению. И я проявил уважение к его решению. Мы оставили его дома одного. Уставившегося в крыше сам. И да, то что э, вот это вот негативное проклятие, оно я верю, что оно разрушилось. И верю, что это негативное проклятие, се разрушило. Не только на моей жизни. Не самого верха моего живот. Э, И мои, и моего поколения. И моего поколения. Как на как назад так и вперед. Как вот вперед, как твой назад? Спасибо за ваше время. Благодаря за ваше время и за эту возможность засвидетельствовать за свидетельствовать. За та же ваша за свидетельством это радость в Господь. Потому что это Его победа. Твоя не Его победа. Это это сердце Отца, это сердце Бога. Твое сердце то на башта. Потому что мы, мы, мы же хотим быть любимыми, да? На лейском для Спасибо большое. Благодаря много. Спасибо Жень. Сегодня без пятнадцати. Два.